Всем Аткульт, привет! Рубрика у нас есть такая. Называется Читаем Шеня и Верещагина. Что-то мы ее запустили, а это нехорошо, это нехорошо. Потому что человек, который эту книгу прочел даже на треть, он уже на самом деле находится на очень высоком культурном математическом уровне. И это всем категорически рекомендуется сделать на этот уровень подняться. И мне, в том числе. Поэтому я вместе с вами буду читать эту книгу. Итак, мы остановились, По здесь внизу в описании к ролику вы увидите ссылку на предыдущую, последнюю э запись этой рубрики и на все видео этого плейлиста, чтобы вы, те, кто у нас здесь за это время, я думаю, что появилось две трети нынешних подписчиков канала, поэтому все, кто... По-новому появились, или все, кто забыли, что это когда-то было, надо пересмотреть предыдущие 5 там, или 6, сколько там было их. Так вот, остановились мы задача задачей номер 31, которая на странице номер, ну здесь она 16, у меня она была 18, это книга чуть большего эм... а... размера, короче. Вот, задача, докажите, три сферы задача, докажите, что любое семейство не пересекающихся интервалов на прямой конечно, или счетно. Вот прямая, а вот интервалы. И они не пересекаются. Могут накапливаться там как-то. Вот. А, ну, собственно говоря, в книге дана указ указивка на то, как это делать, указание. В каждом интервале найдется рациональная точка. В самом деле... Каждый интервал имеет какую-то конечную длину, да, и пусть она даже очень-очень маленькая, но какая бы она ни была, она больше нуля, и, соответственно, существует натуральное число n, такое, что 1n меньше, чем эта дельта. Вот, ну и... Но это следует из аксиомы Архимеда вещественных чисел. Ну и, соответственно, если я запущу, вот у меня этот интервал под микроскопом, да, если я запущу сетку по одной нной, то из этого условия э, будет следовать, что мы не можем перепрыгнуть через весь интервал целиком, потому что вот эта вот сетка имеет расстояние между соседними точками как раз одну n. и если бы мы перевернули, перепрыгнули, то дельта была бы, э, э, значит, дельта была бы, ну, меньше, чем n раз отсюда сюда сразу, а по условию наоборот. Значит, какая-то одноенная попала в интервал наш. И, следственно, для любого интервала существует рациональная точка. Ну и если мы выберем произвольную рациональную точку в каждом из интервалов, в каждом из интервалов, то понятно, что из множества интервалов получилось вложение... Множество рациональных точек, потому что по условию интервалы не пересекаются, а значит выбранные точки все различны. Поэтому мы а, указали внутри рациональных чисел некоторое подмножество, которое равномочно множеству всех нарисованных интервалов рассматриваемому. Но подмножество рациональных чисел... Счетно, потому что сами рациональные числа тоже счетные. Ну, может быть, подмножество конечное, но тогда, значит, это конечное количество интервалов. В общем, так или иначе, все доказано и решено. Это была задача номер 31. Саша Шейн, я правильно решил? Теперь поехала задача номер 32. Ну, давайте здесь ее. Фикс 32. Ну я понимаете, я сходу сейчас читаю, потому что я дав давно уже эту книгу не открывал. Поэтому извиняйте, если я неправильно буду решать или буду долго думать. Изучаем вместе, да? Пункт А. А. А. Докажите, что любое множество не пересекающихся восьмерок. Ну, Шень ты загнул. А может, Верещагин загнул. На плоскости конечно или счетно? Множество не пересекающихся восьмер. Восьмерка ⁇ объединение двух касающихся окружности любых размеров. А, ну, то есть вот э, восьмерка это снеговик. У нас зима же. У нас опять зима. Снега идут кругами. Помните у Червакова, да, песня? Так вот, это снеговик. Плоский снеговик, двумерный. И у нас есть множество не пересекающихся снеговиков. Так, um, хм, хм, хм. не пересекающихся. Ну вот что интересно. Uh, я не понимаю, возможно ли вот так? Здесь это было невозможно. Интервал это интервал. Это множество, так сказать, вот такой вот. А здесь восьмерка имеется в виду. Вот здесь Саша! Эй, Саша! Непонятно из условий, восьмерка это все-таки вот это или это. Ну, вообще формально восьмерка это объединение двух касающихся окружностей. Но окружность это не круг. Значит, допускается вот такое. Ну, ребят, здесь надо подумать. То есть, почему-то оказывается, что вот эта ситуация накопления, э, <клёх> накопления, да, в каждом, э, в каждом, внутри каждого я могу нарисовать еще сколько угодно, да, Внутри каждого по две, внутри каждого еще по две. И тем не менее, как бы я их не нарисовал, их будет счетное количество. Очень интересно. Очень интересно. Что-то я как-то даже... Ну, почему же так? Но что не пересекаешься окружностей, Конечно же, не, конечно, может оказаться не Вы понимаете, да, что здесь задача, ну, как бы задача совершенно не очевидна, потому что окружности, вот я. Ну, понятно, ну, континуум окружности и с данным центром уже. Вот. То есть здесь какой-то прикол. Почему это, если я нарисовал не, значит, не пересекающиеся эти самые восьмерки, то получается, что я. Конечно, и счетное множество задал. Так. Эй, би -би би -би, би би би би Ну, конечно. Э -э -э -э. Хм. Я, короче, не знаю, как это решать. Я что-то не понимаю. Эй, Саша. А, Саша, почему это так? Есть, как надо подумать, что тут может быть, да? Что тут может быть такого? Какой-то вот, да, почему-то мешает вот восьмерка, да? Нет, ну тоже надо сопоставить, что какие-то рациональные точки, да? Ну а что рациональные точки? А, у меня... Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп! Стоп! А, я придумал решение. Да, я придумал решение. Шень, ты можешь мной гордиться. Я решил твою задачу. Итак, э, я каждой восьмерке ставлю в соответствие два рациональных, э, четыре, короче, рациональных числа. То есть я э, беру для каждой восьмерки две рациональные точки, то есть точки с рациональными координатами, и записываю их одну за другой. Ну, то есть r1, r2, r3... R4, вот что я делаю. То есть я э, каждой восьмерке сопоставил две точки полностью с рациональными координатами. Ну, тем же методом, как и раньше, можно легко доказать, что, естественно, существует. Но при этом мне нужно, чтобы одна была внутри одна, одной головы снеговика, другая другой, ну, внутри другой, которая ее задница. Ну, в смысле, понятно. Э, снеговик стоит из, как бы, тела и головы. В голове восьмерка, э, в голове ищем рациональную точку. И внутри... Тело. Ищем тоже рациональную точку. Значит, соответственно, каждой восьмерке, каждой восьмерке ставится в соответствие четверка рациональных чисел. И теперь я утверждаю, что невозможно, чтобы двум разным восьмеркам, соответственно, одна и та же четверка. Да, это невозможно. Это невозможно, потому что нельзя представить себе две не пересекающиеся восьмерки, чтобы... Ну, понятно, да? В общем, дальше очевидно. Ну, вот так не может быть, да? То есть, не пересекающаяся, она либо она либо целиком внутри здесь лежит, либо целиком внутри здесь. В обоих случаях это будет... Ну, я, ясно, что две такие точки не могут быть. Либо целиком вот так. В общем, э э э ну, да, я не знаю, нужно ли это строго доказывать, но кажется очевидным теперь, что это взаимно, ну, взаимно однозначно это вложение. Ну, то есть, мы вложили... Любое множество восьмерок, восьмерки, любое множество нарисованных восьмерок мы вложили в Q четвертый, а оно счетно. Да, ну круто, кстати, красиво, я не знал, или забыл, не знаю, как обычно я могу знать, а могу забыть. Так, пункт Б. Сформулируйте и докажите аналогичное утверждение для букв Т. Буквы Т называется вот такая хрень, и оказывается, что утверждает Саша Шень, что нельзя нарисовать э, э, континуальное множество букв Т на плоскости. Вот. Ну да. Так, ну, будем думать, да, это интересно. Ну, наверное, с чем-то подобным надо заняться, раз здесь была эта идея, раз это пункт. Вот смотрите, как бы э, подсказка должна быть такой, что это пункт той же самой задачи, а значит логика здесь примерно та же, то есть здесь должно быть что-то в районе выбора рациональных точек каких-то. Ну, давайте посмотрим, э, что мы можем сопоставить букве Т так, чтобы ни в коем случае не получилась одинаковость, да, одинаковость этих наборов. Уп. <свист> равносторонний треугольник вот такой, я сопоставлю и все. Ну, не равносторонний, нет, не равносторонний, просто треугольник. Ам... Ну, в общем, я возьму вершину, отступлю, на... от... отступлю там не более чем на одну десятую вот этой длины снизу, не более чем на одну десятую вот этой, сви... э... Э... Э... Э... извините. А... Итак, треугольник устроен так. Одна точка находится чуть-чуть выше этой линии. А, ну, где-то в районе вот этой вот э, палки э, гриба, ну, и там не больше, чем на одну десятую от этой длины, например, наверх, а это тоже не больше, чем одна десятая вправо и влево, но снизу. Вот, и они все три рациональные. И тогда кажется, что нельзя придумать, чтобы совпали эти три точки, да, особенно упорядоченные, да, там как бы над, вниз и вверх, ну, даже, по-моему, неупорядочные не могут совпасть, да, то есть буква Т, если представить себе, что вот, вот, вот еще у какой-то буквы Т ровно те же самые три точки, но мне нужно нарисовать ее, чтобы у нее две там были ниже, не сильно ниже. И третья с другой стороны, ну, вроде вроде очевидно, что они пересекутся, и все, да. Ну, кажется, все, да, вроде решение построено. Но, как, вот удивительная да, задача, вроде все ясно, но вот строго доказательства этого факта, конечно, я не понимаю, как провести просто. То есть, ну, визуально совершенно очевидно, что э, любое нарисованное множество т-шек, э, из этих т-шек, любое нарисованное множество т вкладывается в кул в шестой тем самым степени, и, соответственно, рационально. Ну, вроде так, но Саша Шень будет, посмотрит этот видео и оценит его, скажет, прав, правильно я сказал или нет, и как это строже может можно сделать, а может это и не нужно строже делать. Ну, а завершая этот, значит, выпуск наш, давайте я сформулирую следующие две задачи просто, чтобы вы их сами решили. Тридцать три богатыря в помойке ищут 3 рубля, а их не дядька Черномор давно уже десятку спер. Вот. Ну а в завершение мы формулируем на конкурс наш э, задачу для до до до до домашнего самостоятельного решения. Конкурс за волшебное пустое множество. Вот. Итак, конкурс за волшебное пустое множество. Задача 33. Докажите, что множество точек строгого, локального максимума любой функции... Действительного аргумента. Конечно или счетно. Ну, у синуса явно счетно. Ну, а у минус х квадрат, конечно, и состоит из одной точки. Иногда, может быть, 0. Пустое множество точек, точнее. Так, ну вот. Вот так. Да. А, до встречи на этой рубрике. Маткульт, привет!